Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведений и мастеринга и комикс Мастер. И сегодня я покажу простейший трюк для сведения вокала с готовым минусом. Не забывайте, на канале студии стартовали конкурсы с ценными призами. И скоро подводим итоги первого и объявим победителя. Если еще не подписались, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей и участвовать в розыгрышах. Чем нас больше, тем круче призы. Новые ролики выходят каждый понедельник. А теперь обещанный трюк. Этот прием хорош для ситуации, когда частотного пространства, оставленного при сведении минуса, недостаточно. Либо крайний случай, когда никто даже не заморочился сделать частотную, скажем так, дырку для голоса. Вот послушайте. Режиссер, а по красный, моя душа медленная... Здесь как раз второй вариант. Синты и хеты просто доминируют. Они настолько яркие и сатурированные, что вокалу не осталось места. Текст постоянно дерется с инструменталом и в целом трек звучит довольно резко. Чтобы решить проблему, нужно на канале с минусом установить эквалайзер, работающий в режиме mid -side. Подойдет в принципе любой, даже стоковый из вашего любимого секвенсора. Все что требуется, это сделать несколько вырезов в mid-канале в верхней середине, чтобы устранить частотный конфликт минуса и вокала. Краснеет. И режу все. Я иду по дороге на красный. Моя душа медленно. Послушайте как это звучит до и после обработки. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. С эквалайзером трек однозначно зазвучал сразу же чище. Сложно сказать, сколько вырезов потребуется. Зависит от материала. Иногда хватает одного, иногда больше. По желанию можете заменить или дополнить этот прием многополосным компрессором. и, Естественно, с управлением вокалом по боковой цепи. Вот и все.